Дорогие друзья, меня зовут Наталья Данилюк, и мы сегодня поговорим о преимуществе Академии Изи-Визи и о, о пакете именно VIP. Почему сейчас очень выгоден пакет VIP и что это такое? На сегодняшний день <coughs> пакет VIP стоит 0,0827 биткоина. Это по сегодняшнему курсу 42 600 в рублях. Что мы... Получаем, когда приобретаем пакет VIP-доступа в Изи-Бизи комьюнити, мы получаем с вами доступ к Академии, к IT-инструментам и к отборным ICO. Что же такое академия? На сегодняшний день в академии это есть детская школа, которая есть ментальная математика. И вот почему я решила записать это видео именно для вас. Давайте проведем сравнение. Ментальная математика сейчас очень распространена, потому что дети и взрослые, занимаясь ментальной математикой, развивают оба полушария мозга. Это приводит к раскрытию творчества, концентрации внимания, запоминания, улучшению обучаемости в школе. И стоит она 4000 рублей в месяц одно занятие в неделю проходит если мы умножим на 12 месяцев то это получается 48 тысяч рублей надо заплатить только за одного ребенка если он будет заниматься ментальной математикой у нас весь пакет доступа vip стоит 42 600 также в детской школе у нас есть рисование развитие творчества и так далее есть целый факультет психологии для детей для женщин для мужчин Факультет рекламы и маркетинга – это как продвигать через интернет любые товары и услуги и на этом очень хорошо зарабатывать. Это изучение иностранных языков по специальным методологиям, где вы можете за 3-4 месяца выучить язык. Вот здесь давайте тоже немножко остановимся. Я знаю, потому что у меня у самой двое детей, что каждый отдает ребенка, отдельно нанимает репетитора, чтобы заниматься иностранными языками, потому что то знание, которое нам дают в школе и в институте, не дает нам выучить именно язык то здесь будет сумма даже побольше, чем в ментальной математике. Если мы добавим еще изучение иностранных языков, это примерно добавьте еще 50-60 тысяч рублей. Это все я считаю на одного ребенка. Личная продуктивность. Это как нам свои качества усовершенствовать и запустить, сделать себя продуктивной. Целый факультет ЗОЖ – это здоровый образ жизни и фитнес. Сегодня очень многие люди этому уделяют внимание. Правильно делают, потому что мы должны быть здоровы. Здесь у нас это есть. В этом факультете у нас есть и преподаватели фитнеса, и диетологи, и повара, которые нам рекомендуют разные диеты. МЛМ-индустрия. Целый факультет МЛМ-индустрии, как делать этот бизнес правильно и грамотно, затрачивая малое количество времени, получая ожидаемый результат. Феноменальная память. Я сама прошла этот факультет, я была очень удивлена результатами. Действительно преподает уникальный человек, который входит в книгу рекордов Гиннеса. И криптоэкономика. Криптоэкономика это основной факультет, потому что на сегодняшний день это огромный тренд и этот тренд который развивается его просто нельзя пропустить мимо потому что именно благодаря блокчейну и криптоэкономике большое количество людей это больше 200 тысяч человек за последние пять лет стали долларовыми миллионерами это больше чем за последние 200 лет вместе взятые причем это молодые мальчишки и девчонки от 15 до 30 лет Итак, мы получаем сразу 9 факультетов. Вы увидели, я привела сравнение с ментальной математикой. И даже один год пользования вашего одного ребенка ментальной математикой уже пакет VIP экономит на 6 тысяч, приблизительно экономит ваш бюджет семейный. Теперь мы еще, купив VIP-пакет, имеем доступ к IT-инструментам. Цель IT-инструмента – высвободить наше время. Роботы заменяют рутинную работу, однообразную, высвобождают время и приносят шикарную прибыль. И сейчас у нас стартует такой инструмент, сервис, как называется Криптоноид. Это топ-аналитика и топ-сигналы. Для кого они сделаны? И для новичков, и для специалистов. Сделаны они для криптотрейдинга. И вы сейчас знаете, что криптотрейдинг дает великолепные результаты, но в этом надо очень серьезно разбираться. Где мы можем получить знания? На факультете криптоэкономика и приумножать свои деньги с небольших денег, уже с 500 долларов, с 1000 долларов мы можем приумножать, и работать это полностью автоматизированная система что позволяет нам опять-таки высвободить время не сидеть не смотреть не анализировать а нажать всего две кнопочки принять или отказаться и я хочу привести вот такую статистику мы протестировали один канал он дал 374 процента за два с половиной месяца второй канал протестировали он дал 414 процентов за полтора месяца и протестировали вип-канал он дал 963 процента прибыли за один месяц это очень хороший процент прибыли работы именно совместно робота аналитики и самой программы плюс искусственного интеллекта это сложнейший механизм который уже тестируется с января месяца даже если мы с вами возьмем давайте вот большая половина людей у нас скептики не верю не может быть да давайте возьмем вот сто процентов в месяц всего лишь сто процентов в месяц и просчитаем если мы Приобретем пакет VIP, потому что это доступно только с пакета VIP. На сейчас я еще озвучу. И инвестируем в криптоноид всего лишь тысячу долларов. Через месяц это будет 2000 долларов. Через 2 месяца 2000 плюс процентов это будет 4000 долларов. И на третий месяц 4000 долларов. Так, 2. 4, 8, да? тысяч долларов. Это очень хороший доход для работы криптоноида. Почему я сейчас об этом озвучиваю? Сейчас у нас до 31 мая идет акция для тех, кто покупает пакет VIP. Доступ к программе криптоноид будет на 6 месяцев без оплаты, так как эта программа эта программа платная, и она будет стоить 500 долларов в месяц. Давайте опять-таки посчитаем экономию. За полгода, платя 500 долларов в месяц, это половиной тысячи долларов. Вы не будете платить эти деньги, а будете пользоваться этим криптоноидом 6 месяцев без оплаты. Просчитайте простую математику. 100% в месяц, с 1000 долларов, за 6 месяцев это 64 тысячи долларов. Это действительно уникальная система, которая будет высвобождать ваше время на семью, на творчество, на развитие, на обучение и приносить вам хорошие финансы. И третье преимущество пакета VIP ⁇ это участие в ICO. Это м, проведение... ICO, вы знаете, что 96-97% ICO, они так и не появляются на рынок, это пустые ICO или которые никогда не сработают. И только 3% те, которые сработают, те, которые выйдут на рынок, токены будут торговаться и приносить великолепную прибыль. И вот именно... Здесь у нас проверенное ICO, проверенные специалистами во всем мире, которые в этом разбираются, и они профессионалы. И у нас второе преимущество – это для сообщества Изи-Бизи есть различные преференции. То ли скидка, то ли добавление монет, то ли еще и реферальные программы именно в ICO, которые тоже приносят хорошую прибыль. И... Эти ICO именно отборные. Отбираются те, которые реально сработают. И те, которые выйдут на биржу будут торговаться. Или имеют какой-то свой продукт. И еще криптопортфель. Одна из преимуществ. Именно VIP-пакета – это составление криптопортфелей тоже от специалистов во всем мире. И вот все это, дорогие друзья, вы получаете на пакет VIP, академия с ее 9 факультетами, IT-инструменты. Я только один IT-инструмент привела, их будет больше десяти в ближайшее время участие в проверенных ICO и составление криптопортфелей. И еще напишу такую одну важность. Это все 100% под вашим личным контролем. Вы не отправляете никуда деньги. Деньги находятся на ваших кошельках. Так же, как они лежат в кошельках ваших фиатных деньгах, точно так они находятся в ваших электронных кошельках. И самое главное, что VIP-доступ оплачивается один раз в жизни и на всю семью. Если вы хотите сэкономить деньги на обучении, но получить более качественное, грамотное обучение, это сюда, в Изи-Бизи-Комьюнити. Если вы хотите запустить серьезный источник, пассивного дохода и не один это пользование инструментами если вы хотите разобраться в этом посерьезнее обучиться в криптоэкономике участвовать в ICO и составлять криптопортфели, где идет прибыль очень серьезная я приведу пример участия нашего ICO. оси это x15 это x40 а это означает x15 это полторы тысячи процентов за 9 месяцев x40 это 4000% процентов за 6 месяцев поэтому, дорогие друзья узнайте больше информации от того человека, кто вам прислал это видео кто вам прислал это видео спросите, что для этого надо сделать и используйте эту возможность уже сегодня изи-бизи комьюнити создана для того, чтобы улучшить вашу жизнь через знания и инструменты Спасибо за внимание. С вами была Наталья Данилюкова.